Здравствуйте, студенты-магистранты. Значит, мы четвертую задачу практикума мы не успели с вами в университете рассмотреть, поэтому будем рассматривать в удаленном доступе. Значит, на YouTube я запишу эту видеозапись. Вот, значит, ну, как бы большую часть задачи прокомментирую я, а, значит, использование программы ИГФ МТ-2Д – будет Пав Юрьевич уже вам покажет и раздаст те варианты, по которым вы должны провести собственно, расчеты. Те, два вариан те варианты, по которым вы должны провести. Значит, в чем задача? Значит, задача называется моделирование магнито поля в двумерной среде методом конечных разностей. Речь идет об использовании уже готовой, то есть вам дается модель, частотный диапазон, на который эту модель надо рассчитать, и вы по готовой программе проводите расчеты. Вот. А дальше нужно проанализировать полученные результаты. Вот. Значит, какая последовательность действий? Первое. Значит, ну вот вы получили модель составить с помощью программы EGF MT2D двумерную модель. Ну, Павел Юрьевич тут есть в инструкции про нее написано, про эту программу, но Павел Юрьевич еще поможет, подскажет, как этой программой пользоваться. Провести дальше, когда вы модели подготовили, нужно провести расчет для обеих поляризации поля в заданном диапазоне периодов. То есть, ну, как вы знаете, в двумерном случае, но мы дальше рассмотрим, магнитурическое поле распадается на две части. Одна называется Т-мода или H-поляризация, когда ток течет поперек неоднородностей. Вторая называется Т-е-мода или Е-поляризация, когда ток течет вдоль э неоднородности. Вот. Ну и расчеты эти, естественно, в каком диапазоне периода, диапазон периода будет указан. Значит, дальше, собственно, вот такая исследовательская часть, но надо понять точность моделирования. Вот. значит, примерно два, ну, тоже мы там в тексте сейчас рассмотрим подробнее, откуда, какие погрешности при методе конечных разностей могут браться. Но две, две, два основных источника погрешности – это первое, что граничные условия недостаточно длинные от той зоны, где нам нужен результат получить поле не успевает выйти в такое, в нормальное, в нормальное поле становиться, то есть влияние аномалии еще недостаточно затухло, если граничные границы области моделирования заданы слишком близко от двумерной неоднородности, вот. от той неоднородности, которую нам надо рассчитывать. Поэтому предполагать, чтобы оценить этот фактор, нужно посчитать, брать двумерную модель с одними границами, а потом со вторыми границами отнести границы на большую расстояние существенно, от той области, которую нам нужно рассчитывать. И вот эти сравнения этих двух расчетов покажут степень, какую мы имеем ошибку на, то, на достаточно ли у нас удалены граничные условия от той области, в которой нам нужен провести расчет. Значит, и происхождению двух этих расчетов с близкими, более близкими границами, с более удаленными границами, можно оценить, если этот фактор влияет ли фактор удаленности граничных условий. Вот, это первое. Второй, конечно, важнейший фактор, который влияет на метод конечных разностей, это то, что размер ячеек. Вся, вся область моделирования покрывается сеткой, и насколько детальные ячейки, чем детальные ячейки, там, чем точнее результат. Вот вопрос заключается в том, что значит, достаточно ли густая сетка если сетка недостаточно густая можно ее сгустить ну то есть короче вот нужно провести значит один вариант с обычной сеткой а потом в два раза детальнее например или в полтора раза детальнее сетку и посмотреть насколько изменился результат вот два таких эксперимента которые покажут что сами расчеты с достаточной степени точностью вот теперь дальше следующий момент что значит Теперь анализ, как бы все остальное, все остальные пункты работы связаны с анализами полученных результатов. Ну вот первое, значит, ну, в данном случае четвертый пункт. Вывести графикой поля на трех частотах, для, для трех частот указанных в варианте. Значит, в варианте будут указаны три частоты, на них вы рисуете графики тех компонент поля, которые есть для соответствующей поляризации. Значит, если, значит, H поляризация, то у нас только компоненты EX будет, а если E-поляризация, то у нас будет компонент EY, HX, HZ. Вот эти графики вынести над моделью, нарисовать графики значит, поля поведение поля на разных частотах. Объяснить поведение магнитетического поля и показать, и показать токовую картину на основании представления распределения токов модели. То есть, значит, объяснить... Значит, к объяснить, как у нас изменяется поле по профилю различные компоненты и с учетом распределения токов в Земле. Распределение токов, то есть ну, на качественном уровне, попытаться объяснить а, поведение а, нашего электромагнитного поля. Следующий пункт, пятый. Объяснить поведение МТП. -по а, да. А, все, рас... нет, это мы обсудили. Шестой. Вывести продольные и поперечные кривые МТЗ в данной точке двумерной модели на одном планке. Значит, о чем речь была? То есть до этого мы рисовали по всем точкам компоненты, но на одной частоте. А потом мы берем вот в этой шестом пункте, мы уже берем отдельную точку и для нее строим, значит, рукажущиеся амплитудные, да, укаживающиеся амплитудные кривые МТЗ для поляризации, когда для, ну, E и H поляризации. Е e и H поляризации. На этот же бланк э, нанести локально нормальную и фоновую кривую, полученные в результате одномерных расчетов по программе, написанной при работе над первой задачей практикума. То есть у вас была первая задача практикума, значит, там, значит, да, вот смотрите, что значит локально нормальный, что, что называется... Значит, фоновая кривая. Ну, допустим, давайте вот какой-то разрез мы рисуем. Там, условно говоря, ну, тут лучше, да, фон, под фоном, конечно, лучше, чтобы фон слева и справа одинаковый был. Вот фоновый разрез это разрез, отвечающий вот этой картинке. Разрез, отвечающий вот этой. Ну, допустим, слева и справа одинаковый разрез будем. Вот. А вокально нормальный, если мы меряем в этой точке, то это 1D-разрез под данной точкой. Вот разрез одномерный под этой точкой. Тогда мы решаем как для горизонтальной своей среды. Вот берем мощность первого своя, равную вот этой вот глубине до этого. Значит, так вот это делаем. Вот, значит, то есть локально нормальная, это фоновый, фоновый разрез. Разрез. Это куда? Значит, это, ну, разрез вмещающей среды, вот так скажем, разрез вмещающей среды, Вмеща среды. То есть это куда э, вне вот этой нашего объекта, ну допустим тут какая-то аномалия Вот чем заканчивается слева и справа? Если они два разных, то тогда надо говорить фоновый слева, фоновый справа. Ну по-моему в тех примерах, где, э, значит, мы даем, по-моему, там одинаковые с двух сторон разрез. То есть фоновый разрез это чем кончается у нас слева и справа, а значит, вокаль нормальный это 1D кривая, отвечающая разрезы под данной точкой. Тогда у нас каждый, вот это превращается в такой свой, потом это превращается в такой. То есть все, вот эта зависимость сопротивления от глубины превращается в свои разрез с теми параметрами, которые. Вот. И задача, собственно, значит, возвращаемся к нашему значит, шестому пункту, что на одном и том же бланке мы рисуем кривые Продольные, поперечные, то есть отвечающие двум поляризациям данной точки, и, соответственно, локально-нормальную, то есть кривая, отвечающая одномерной, и фоновую кривую. Вот. Значит, эти кривые получаем сами в результате 1D-расчетов по программе, которую вы уже сами написали. Вот. Теперь, значит, да, все это рисуется на одном бланке. И, смотрите, если бы у нас продольные поперечные кривые совпадали бы с вокально нормальной, то мы бы могли делать одномерную интерпретацию. Вокально нормальная это мы как бы, проводя интерпретацию вокально нормальной в каждой точке, мы получаем правильный разрез, так сказать, по профилю. Вот. Но проблема в том, что продольные поперечные кривые они где-то могут совпадать с вокально нормальной где-то отличаться. Вот. И Поэтому вот нужно понять, объяснить расхождение, вот последний пункт задачи, объяснить расхождение вокально нормальных кривых и наших реальных двумерных кривых в случае обеих поляризаций поля, и показать, к чему может привести формальная одномерная интерпретация кривых, отвечающих двумерной модели. Вот, теперь, значит, ну, дальше тут всякая идет теория, обсуждение, все. Но сначала... То есть это вот реально, что на практике нужно вам сделать, а тут некоторые общие соображения. Значит, первое, о методах решения прямых задач электроразведки. Ну, мы как-то уже обсуждали на лекциях на третьем курсе, значит, это, что, в принципе, какие у нас есть методы решения прямых задач. Значит, во-первых, есть аналитические решения. Это решение для, когда мы в виде форму явной формулы, получаем выражение для компонента поля, значит на, ну, на поверхности земли или в какой-то точке земли все значит э, э, там мы просто прямую получаем форму в виде может быть интегралов рядов каких-то сумм выражений вот но э, значит э, Значит, очень удобная ситуация аналитическое решение, их можно анализировать, посмотреть, что будет, если мы начнем такой параметр среды, этот параметр среды, то есть очень удобно. Вся проблема в том, что аналитические решения у нас для небольшого класса моделей. Ну, например, мы с вами вот эту, скажем, 1D-задачку решали, вот уже вы ее программировали, но первоначально это было аналитическое решение одномерной прямой задачи МТЗ. Так вот, один для горизонтально своистых сред, можно и ВЭЗы, и все, все в общем, программы, все, все методы имеют решение прямой задачи для 1D. Есть, пожалуйста, задача о вертикальном контакте, ее можно решать, так сказать, аналитически. Есть задача о каком-то шаре помещенном или каком-то сфероиде помещенном в однородное пространство. Ну, вот такой есть несколько, некоторый набор простых задач, для которых имеются аналитические решения. Аналитические решения очень удобные, позволяют, во-первых, точно получить решение, во-вторых, значит, самое главное проанализировать, хорошо проанализировать полученные решения. Вот. Но вся проблема в ограниченности. Теперь следующее — физическое моделирование. Физическое моделирование — это когда мы, идея в том, что мы вместо реальной модели делаем какое-то наблюдение. Физическое моделирование подразумевает наблюдение, но на модели уменьшенных размеров. Уменьшенных размеров, которые имитируют тот реальный разрез, который мы хотим изучить. Значит, при физическом моделировании значит, все, возникает задача принципа подобия. Если на постоянном токе принцип подобия очень простой, вот во сколько уменьшили размеры слоев или геометрические размеры каких-то вокальных объектов, во столько раз вы должны уменьшить и разносы, допустим, на которых изучается, скажем, в методе ВЭС, Изучается разрез наш, вот, значит, ну, грубо говоря, в 100 раз уменьшили, значит, в 100 раз и разнос уменьшили, в 100 раз уменьшили все размеры геометрически в сто раз и разнос. Очень просто. Теперь с точки зрения физического моделирования, тут нужно, что когда в сто раз уменьшаются у нас размеры, то нам нужно и в сто значит, чтобы толщина скин тоже уменьшилась в сто раз. Для этого нужно, чтобы вот для практики модель, вот натур, модельные натурные составляющие должны так соотноситься. То есть произведение частоты на магнитную проницаемость, на электропроводность, на или в квадрат, размер в квадрат, на ну, каких-то линейных размеров, должен совпадать с вот, модельной, то же самое с этим же произведением натурной. То есть если, условно говоря, мы уменьшили, например, модель стала в 100 раз меньше, модель стала в 100 раз меньше, чем натура. То есть нам нужно, значит, 100 раз в квадрате, это 10 в четвертой степени. То есть нам, чтобы скомпенсировать уменьшение геометрических размеров модели в 100 раз, нам нужно, скажем, например, частоту при моделировании в 10 тысяч раз увеличить. Чтобы... Потому что 100 в квадрате даст 10 тысяч, и нам уменьшение размеров в 100 раз потребует частоту в в 10 тысяч раз поднять. То, или же, например, электропроводность. Если увеличить, значит, в раз уменьшаем размеры, значит, электропроводность сто раз должна увеличиться. Вот. То есть, это принцип подобия для значит, для физического моделирования. Вот. Вот. Ну, в свое время очень активно физическое моделирование использовалось, когда были проблемы, еще компьютеров не было. Вот. Но ну, сейчас, в основном, конечно, у нас математическое моделирование. Математическое моделирование, когда уже нет прямого, чем отличается от аналитического решения, что аналитических мы прямую выписываем э, выражение для соответствующих компонент поля, пусть это может быть достаточно сложные выражения, но явно компоненты поля слева, справа некоторые, э, как бы, функции от параметров геометрического разреза. Вот такое соотношение. Слева поле, справа функции. А математическое моделирование в основном сводится к численному решению задач соответствующих уравнений, где у нас, условно говоря, неизвестное, но нет прямого выражения для неизвестных. То есть тут могут быть вариант дифференциальные уравнения, соответственно, метод дифференциальных уравнений, два метода вот численной замена этих дифференциальных уравнений это метод конечных разностей, где используется прямоугольная сетка, и метод конечных элементов, где используется уже э, сетка, но ну, таких неправильных формы, это может быть и треугольники, и какие-то другие более сложные фигуры. Все вот вся среда разбивается на, значит, вот. То есть идея такая, что внутри при замене дифференциальных уравнений на, вот, скажем, метод конечных разностей, мы внутри сетки, внутри ячейки то есть вся модель покрывается ячейками, вот, и внутри ячейки мы имеем дело уже с представлением в виде так сказать, линейной или квадратичной функции. То есть как бы берем первые члены разложения ряда теора и, и значит, их рассматриваем в пределах ячейки. Если ячейки маленькие, то более высокие члены разложения в ряд теора можно пренебречь. То есть те схемы, которые обычно в количествах разности, до квадратичной зависимости, они все удовлетворяют. Уже более быстро изменение, чем квадратичная зависимость, значит, ну, вот x и, допустим, z в данном случае, если а, 2d, говорите, x и z, то там уже возникают погрешности. Поэтому, но чем меньше ячейка, тем ближе у нас вот это приближение, так сказать, тем более медленно меняется поле в пределах, более, по более простому закону меняется поле внутри ячейки. Поэтому уменьшение размера ячеек помогает повысить точность. Вот. Но а метод элементов за счет того, что там формы можно играть формой этих элементов, то тут возникает более гибкая, что ли, аппроксимация среды. Тоже как бы внутри этого конечного элемента простое представление поля, сшиваются все эти элементы между собой. Значит, но... Значит, в чем плюс, что тут мы можем делать, если прямоугольная сетка, она нам не дает, у нас как получается, ну что ли, степень свободы гораздо меньше. Вот как мы разбили, например, по горизонтали у поверхности Земли, так она идет дальше с этим же разбиением и вниз на большую глубину. она на большой глубине нам уже не нужно такое детальное разбиение. Хочется от мелких ячеек на поверхности перейти к более крупным ячейкам на глубине. Так вот метод конечных элементов это позволяет делать. Но это как бы дифференциальное уравнение. А есть, значит, интегральное уравнение, когда мы, значит, с чем идея его, что мы, значит, заменяем неоднородности на некоторыми вторичные источники, и эти вторичные источники, они взаимодействуют. То есть каждый, интенсивность каждого вторичного источника зависит как от первичного поля, так и от интенсивности вторичных других вторичных источников таким образом получается такое интегральное уравнение когда все влияют на всех то есть вот если значит в конечных элементах у нас связи так сказать ну поскольку в основе дифференциальное уравнения локальные связи у нас как бы ну вот скажем какую-то ячейка, узел ячейки вот влияют только соседи ну, а там дальше к этим соседям в другом пишется уравнение, И, ну, как бы друг за другом так цепляется, ну, такие цепочки возникают взаимных влияний, вот. То в интегральных уровнях исходно говорится, что влияет все на все, значит, все, значит, получается, все, сколько, ну да, сколько, значит, ну, вот сколько этих вторичных источников, для каждого этого вторичного источника пишется, свое уравнение в смысле да вот и значит бывают две разновидности значит вот интегральных уравнений первое значит это метод объемных интегральных уравнений когда мы значит просто некоторые аномальные тела разбиваем на элементы внутри каждый этот элемент Представляется в виде вторичного источника, и дальше решается задача по отношению к этим вторичным источникам, которые наполняют некоторые тела, которые неоднородности по отношению к вмещающему разрезу. Теперь, значит, есть метод поверхностных интегральных уровней, где эти вторичные источники располагаются не в пределах объема, а на границах раздела вот этой неоднородности и вмещающей среды. Вот, собственно, основные подход. Ну, есть так называемые гибридные методы, это какие-то стык, ковка, где что-то берется от дифференциальных, что-то от андеграйных методов, какие-то промежуточные варианты существуют. Вот. вот. Ну, дальше что, про 2D-среды мы поговорим. Значит, что у нас есть в двумерной среде, первые два уравнения максимума. Вот если их расписать, дальше мы говорим о том, что все производные по y то есть вдоль оси однородности, это ось Y, значит, вот, значит, все производные по Y надо положить равными нулю, потому что у нас, смотрите, первичное поле, плоская волна не меняется. Ну, вообще, по горизонтали, в том числе и по X, и по Y не меняется. Разрез по X меняется, поэтому, значит, мы производные по X нельзя пренебречь, а производная по y можно, потому что и электрический разрез не меняется, и первичное поле не меняется, значит все, все, по y ничего не меняется. Соответственно, производные все производные по y можно э, э, этот самый убить. Вот. Мы также примерно делали, когда делали плоскую волну в горизонтальной своей среде, мы там но там мы убивали сразу и по x, и по y. В данном случае по x производным мы должны оставить, а по y можно убрать, поскольку точно и по y ничего не меняется. Соответственно, значит, у нас что получается? Значит, есть одна да, из первого уравнения максимума. Значит, из первого уравнения максимума. Вот, значит, рот раш сигма е у нас получает следствие. Это 1,1, если все производные по y уничтожить. Вот система 1,1 это ротор H сигма E, вот записано. Вот. А система 1,2 это ротор E равняется и омега 0 H. Да. Значит, вот это для E. Да, теперь получается, смотрите, что мы группируем их. Значит, тут есть группа, то есть вот это получается у нас 6 уравнений. Вот. Из этих шести уравнений мы делаем одну группу, куда входит Е, Y, H, X, H, Z. Вот это часть поля. Да. Вот, Y, H, X, H, Z. Это часть поля, это называется как раз Е-поляризация. E То есть тут поле, электрическое поле поляризовано по оси Y. То есть токи текут вдоль однородной вдоль направление однородности, вот, и, значит, получается, да, вторая система, это касается, значит, уже компонент EX, HX, HY, HZ, извиняюсь, EX, EZ и HY, EX, EZ и HY, вот, значит, тут называется уже по оси Y поляризовано не электрическое поле, поэтому первый случай назывался E-поляризация, а по оси Y поляризовано магнитное поле, это вариант называется H-поляризация. Mm. Вот. Таким образом, значит, в двумерной неоднородной среде поле распадается на две независимые части. Первый из них ура описывается уравнение... Э, первый из них э, описывается э, системой 1 и 3. Это называется E-поляризация. Э, система 1 и 4 называет H-поляризация. Ну, соответственно, E-поляризация называется T-E-мода еще по-другому. H-поляризация T-M-мода. Вот, угу. Вот, и задача решается отдельно для одной поляризации, отдельно для другой поляризации. Когда мы, значит, там, смотрите, в чем идея, что у нас э, в Е-поляризации все сводится к, вот путем, значит, подстановок в этой системе, приводится все к уравнению относительно Е-поляризации, э, относительно компонента Е-Y в Е-поляризации. Значит, получается, но производные, фактически это... Как этот но без оси y, без производной по оси y, Оппусиан по x, значит, вторая производная по x, вторая производная по z, минус квадрат y равняется нулю. Вот. Значит, получив распределение y таким образом из решения, то есть да, задается, значит, ну задача решается относительно y, а потом компоненты а, ну, извиняюсь, тут дальше это будет сказано. Да. Или... А, вот что... Да, вот по формулам 1 и 5 из найденного решения для y, распределения Y можно продифференцировать Y по вертикали получить HX, продифференцировав Y по горизонтали получить HZ. Вот. Для H-поляризации ну, все делается аналогично, единственное, уравнение немножко другое получается, потому что э, тут уже... Значит, если там, да, у нас производные у нас были и омегами нулевой, которое не зависит от координат, их мы могли вынести из под знака дифференцирования. То здесь у нас получается под знаком дифференцирования, значит, у нас получается значит, возникает единица на сигма, единица на сигма, которая уже зависит от x и z, поэтому их из-под знака дифференцирования нести нельзя. Ну вот, можно записать в таком виде уравнение для компонента HY для h, для h-поляризации. ну да, получается, для e-поляризации делается продольный импеданс, Z, -E, это отношение минус EY к вот Ну и по ним строятся амплитудные и фазовые кривые. Значит, из имп этого импеданса строится амплитудная кривая, рукажущаяся, и фазовая кривая. Вот, такие кривые, как, которые отвечают электрическому полю, которое вдоль неоднородности, называются продольные кривые МТЗ. То есть, соответственно, можно вот из этого импеданса получить амплитудные и фазовые кривые МТЗ. Вот. А когда ток течет поперек, значит это H-поляризация, и тут импеданс можно, значит такой импеданс как X, разделить на HY-импеданс поперечный, вот, и по ним тоже строится строятся поперечные кривые МТЗ, амплитудные фазы. Угу. Значит, в основном, основное различие Е-H e поляризованного поля, то есть первичное поле в Е-H e поляризации возникает ну, во вмещающей среде за счет электромагнитной индукции, за счет внешних наших источников. Но дальше уже аномалии в Е-поляризации e носят тоже индукционный характер, там нет перетекания тока есть только за счет влияния электромагнитной индукции появляются избыточные токи. А в АШ-поляризации у нас ток течет поперек, то есть там в Е-поляризации вдоль неоднородности. И вот пример, когда более проводящие больше токов, более высокомные меньше токов. Все токи направлены к на пердикулярной плоскости. Теперь, когда у нас АШ-поляризация, то тут тот же проводник. Он засас... ток течет поперек неоднородности, значит, ему отвечают поперечные кривые. Значит, если ток, значит, поперек, то он туда заходит. Если ток, значит, это в случае, если проводник, а если в случае воскомный, то ток обтекает. Вот. Значит, ну, важнейший параметр ну, затухания, это ну, длина волны, толщина волны, толщина волны или длина длина волны или толщина скин-слоя они связаны вот ну, я напомню что толщина скин слоя в 2 пи раз меньше чем длина волны вот ну вот этот параметр корень из 10 ро и значит это где значит но ну, если это лямбда будет получаться у нас в километрах тогда 10 ро в метрах т секундах. Вот, значит, вот это оценка длины волны. Вот, значит, для H-поляризации важная гальваническая константа S на T. Корень квадратный из S на T. Вот, S продольная проводимость проводящих слоев, T — поперечное сопротивление высокомных слоев, вмещающий разрез. То есть затухание гальванического будет связано вот с этой... Затухание в H-поляризации аномалии будет с гальванической этой константой связано, а в геополизации вот с длиной волны лямбда. Угу. Ну, вот. значит, э, ну, вот, значит, двумерное моделирование методом конечных разностей. Что тут можно прокомментировать Значит, у нас есть основная область, вот такая вот, в которой у нас, э, значит, все аномальные, ну, все электропроводность зависит от двух координат X и Z. А дальше есть сверху воздух, сигма равняется нулю. Значит, есть левый нормальный разрез, это горизонтально-своистый разрез, ну, в котором у нас электропроводность меняется сигма от Z с левой стороны. А это вот с другой стороны другой вмещающий разрез, сигма от Z с правой стороны. Вот, значит, вот такой разрез. Ну и внизу тоже некоторый э, своистый разрез под этим, значит э, под зоной двумерности. Вот. Значит, постановка двумерной задачи. Значит, ну давайте, значит, двумерная задача, это надо задать краевой задачи, Извиняюсь. Постановка краевой задачи. Значит, мы должны задать Дифференциальное уравнение. В одном случае в Е-поляризации это для компонента Y задается. Ваша поляризация для а, тут не написано, ну, ладно. В общем, ваш поляризация другое уравнение. Сейчас. Тут все для Е-поляризации. Создается, значит, для е-правилизации уравнения, а Дальше, значит, задать граничные условия. Вот, значит, значит, значит, граничные условия могут быть заданы тремя типами, три типа краевых задач у нас. Краевая задача Дерехле, когда на границах задано, на границе области, на внешней границе области моделирования задано поле, значит, точнее, сама искомая функция. Кривая задача Неймана. На границе задается значение производной искомой функции по нормальной границе. И третья кривая задача: на границе задается значение определенной линейной комбинации искомой функции и ее производной по нормальной границе. Вот. В рассматриваем случае чаще всего используют кривую задачу Дерехли, отвечающую на наиболее простой постановке граничных условий. На боковых границах области моделирования определяется в результате расчета прямой задачи, одномерной задачи для левого и правого нормальных разрезов. То есть в качестве граничных условий слева и справа берется решение 1D задачи. То есть если мы вот эти области отодвинем от этой двумерной области достаточно далеко, то мы берем в качестве нормальных граничных условий, на что выходить поле должно, просто решение 1D задачи с этой стороны, 1D задачи, отвечающей вот этой стороне. Вот. Значит, ну да, для H-полизации другое уравнение, и там проще, что воздух, если в Е-полизации e мы должны включать в оба, воздух в область моделирования, потому что для индукционных процессов, которые характеризуются e-полизация, воздух не является препятствием, значит, воздух включается в область моделирования, а в H-полизации мы граничные условия можем написать по границе э, земля. Воздух, исходя из того, что Ез равняется нулю все время. Отсюда следует, что HY – константа на земной поверхности. HY – констант. Это можно из уравнения 1,4. Из системы уравнения 1,4 видно, что, что если EZ равняется нулю то DHY под X равняется нулю Следовательно, HY – константа по всей земной поверхности. На всей поверхности константа ее можно положить равные единицы, например. Ну, в общем, это константа. Вот. вот, Ну, всякие, значит, могут быть, кроме дерехле, могут быть какие-то другие типы граничных условий, ну вот асимптотические, например, граничные условия, это как раз задача Неймана, там смесь поля и его производных понормальней как раз создает, дает нам асимптотические граничные условия, Вот. Значит, теперь, собственно, вот эта картинка 3.2, это показывается, вот как мы покрываем всю область моделирования сеткой, и у нас возникают, значит, вот узлы сетки, вот этим черным показанным угу. вот, значит, на которых, значит, нам нужно записать, ну, аналог, разностный аналог, то есть алгебраическое уравнение, которое бы заменяло бы дифференциальное уравнение наше, значит, дифференциальное уравнение, которым, вот, ну, скажем, в е-поляризации, значит, мы описывались вот этим, вот этим уравнением, значит, и нам нужно в пределах ячейки этой, значит, записать разных, навык этого уравнения, этого уравнения. То есть, как мы делаем? Мы разбиваем, значит, берем узел некоторый, и ты вот и делаем э, этот самый кусочек такой который ну грубо говоря до середины этих такую ячейку до середины вот вот это вот внешняя ячейка а мы берем для того чтобы записать дифференциальную э, алгебраическое уравнение для этого узла мы берем значит вот по такому квадратику начинаем рассматривать mm -hmm. вот ну, тут берется Значит, интегралы, все такое. Значит, сейчас я не буду, но, в общем, смысл такой, что мы приходим, для каждого узла у нас будет алгебраическое уравнение, где входят значение поля. Да, то есть идея в том, что переход к методу конечных разностей мы переходим от непрерывных, вот когда мы дали, задали граничную, краевую задачу, мы переходим от непрерывного распределения поля к его дискретным значениям в узлах сетки. То есть покрываем область моделирования сеткой и потом переходим к дискретным значениям внутри сетки. Вот. И в этом случае, значит, если мы берем и это и житый узел, то поле для этого житого узла будет равняться вот такой комбинации значит, разных значит, ну, соседей. Соседи значит, справа, сверху, слева, снизу, вот так скажем. Четыре соседа, значит, берется и ты жит, узел, и у него четыре соседа, вот этот, и ты жит, и ты же узел, и в него четыре соседа, значит, вот этот сосед, справа, то есть справа это вот этот, значит, там кто снизу. В общем, вот четыре соседа, вот поле, и четыре его соседа. Значит, вот этот, вот этот, вот этот и вот этот. Вот. Для них, значит, пишется алгебраический аналог. То есть в итоге получается алгебраическое выражение. Значит, вот, вот оно, где стоит узел, центральный узел, и он связан с узлами, с соседними узлами. С соседними узлами вокруг. Вот. Но все это неизвестные величины. Все это неизвестные величины. Дальше мы, значит, ну вот сами Е и Т же это, Е, и это И плюс первое G, и так далее. Вот эти все Е e, e, это значит у нас неизвестные величины, неизвестные величины. Получается, если мы для всех узлов запишем, у нас получится система уравнений, которую можно так вот представить. А матрица коэффициентов системы. Е e, это индексы всех, Е e, это как бы список всех электрических полей, всех компонентов электрического поля на площади. Последовательно упорядоченный. Значит, как мы его упорядочим? Ну, например, да, и c это свободный членок, который, в общем, если у нас узел внутренний, то он равен нулю. Только для внешних узлов тут начинают цепляться вот узлы, примыкающие, если мы Е за, это уравнение цепляем за ну, края, области моделирования то в качестве c начинает выступать значит граничные условия граничные условия которые мы задали c то есть вот значит вот такая система уравнений она решается вот ну и дальше мы рассчитав компоненты е e во всей точке земли мы разностно определяем значит уже ну, значит, скажем, взяли y, нам надо посчитать HX, значит, соответствующие, продифференцировали, ну, в разностном виде EY, получаем, получаем HX, ну, и, соответственно, импеданс, продольный импеданс будет отношение Y к HX. Вот, значит, контроль точности, но ну, это мы с вами уже рассматривали, значит, что граничные условия и размеры сетки, вот что мы можем, значит, повлиять на это дело. Вот. Ну, собственно, все. Вот дальше уже идет конкретно особенности программы Новожинского. Ну, вот этот вот, и, да, значит, двумерный. Ну, вот тут уже, наверное, Паул Юрич вам дальше расскажет, Павел Юрьевич, как этой программой пользоваться. И, значит, плюс, значит, вот эти варианты, они в конце приводятся. Варианты, варианты и вопросы контрольные. Вот контрольные вопросы, список. Вот идет. И дальше... Вариант один, вариант два, вариант и все эти. всего сколько там? Десять вариантов, но уже Павел Юрьевич даст конкретно кому, какой вариант делать. Все, спасибо за внимание.